не Я не натыгает машину, говорю, машину не возьмет. Не возьмет и машину говорю. Один-1-2 сейчас приезжает. Вы не возьмете машину. Я вызвала один, один, два. Нет! Еще раз нет! Нет! Пусть полиция приедет, почему ты не возьмешь? Начальство вызывайте Начальника вашего вызывайте Я не господин, я просто Александр Ребят, звоните начальник Я хочу лично с начальником общаться что вы не предоставляете мне ничего. Что именно вам нужно? Что нужно? Подтверждение, что вы являетесь государственной службой. А как это выглядит? Я, не могу понять. Вот. Я тоже не могу увидеть, что вы являетесь государственным служащим. Если вы знаете, как это выглядит, ну, то объясните мне, как вы это выглядит. Доверенность это. от МВД должна быть. От а доверенность? Да. А как это выглядит? Вот. Как а это, вы вот. это доверенность. Студию, на, на а МВД. МВД Да. Вам должны быть документы выданы МВД, если вы являетесь государственным служащим Правильно? Правильно? Нет, неправильно Неправильно? А что, ЕГИПИ считается государственной службой? Эй, ты что руками трогаешь? Здесь Это что такое? Угроза жизни Угроза. у нас тут! Жизни. Свидетели есть, вот! А руками не трогать, не трогать руками. Вы бля люди или кто? Вы люди? Вы человек? Вы человек? Вы человек? Нет, я не дам. Бля. И не трогай руками. Офигеть, вообще беспредел какой. Ребята, вы чё? Что, что это такое? Что это такое? Свидетели видят, что творится, беспредел. Вы чё, блять, охуели? Пошел нахер, блин! Ты смотри, блядь! Не трогай меня руками. Руками меня не трогай. Руками не трогай. Это все будет в суде, ты понял? Ты понял? В суде будет? Да что ты? Офигеть, блин. Вы что, блядь? Ты чё устроил тут? Руками нельзя трогать. Я человек, живой мужчина. Я живой мужчина, Парти. Ты ч, блин? Бети дропаршик. Че, Серьез, что ли? Я тебе сделаю, бля! Скотина, блядь.